Ребят, я вас приглашаю на свой ретрит, который состоится с 28 ноября по 2 декабря. Не буду лукавить. Возможно, это будет последний ретрит, который я буду давать. Почему последний? Потому что у меня другие видения, другие чувствования того, что сейчас происходит. И я буду смотреть, насколько мое новое состояние, мои новые видение и явление, готовы воспринимать люди из этого мира. Да, как бы она ни Вот. Что будет в этом ретрите? В этом ретрите будет не просто глубокая распаковка вас. В этом ретрите я покажу вам другой мир. С новой стороны. Что такое другой мир? Что такое тот мир, в котором находитесь вы? Где. Есть та бессмыслица, которая происходит вокруг, как выйти из замкнутого круга, как прийти к самому себе, что значит прийти к самому себе, какие бонусы и какое счастье, либо нет, вы получите во всем этом. Это новое состояние, это новые возможности, это новые впечатления, это новое восприятие вас самих. Если готовы к глубоким проработкам, приезжайте, я вас жду.